Остров Змеиный все равно остается под контролем России. Массовый митинг в Польше за дружбу между Россией, Белоруссией и Польшей. Власти пьют валерьянку. В Германии набирает обороты флешмоб с хэштегом «Европа без Украины». Соответствующие наклейки появляются на германских машинах. В то же самое время Верховную Раду занесли флаг ЕС и громогласно заявили – что он останется теперь навсегда. Великая победа Борща – следующий этап сала. Эрдоган пообещал вернуться к первоначальной позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, если его условия не будут срочно выполнены. А также он рассказал о том, что будет создавать самую сильную армию в мире. Британские журналисты поймали на неправде ту саму Ли Страс, эксперта в области географии и изысканного стиля Жмеренко-96. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 1 июля вечер. По острову Змеиному депутат Госдумы Черняк заявил, что после ухода сухопутного гарнизона обеспечение контроля над островом возложено на ВКС и ВМС Российской Федерации, Острозмейный в Черном море продолжает контролировать ВКС и ВМС Российской Федерации. И действительно, если посмотреть на ситуацию, то корабли российского флота контролируют эту часть Черного моря. Ну а также с помощью ВКС также можно контролировать этот район. Но, конечно же, Зеленский, возможно, попытается, какие-то предпринять попытки, чтобы высадиться. На остров Змеиный. Хотя и украинские военные эксперты говорят, что это просто безумие. Если до такого дойдет. Ну хотя для пиара кто-то может и принять такое решение. Хотя с точки зрения, опять же, нахождения на этом острове, там нет никаких укреплений. И навряд ли действительно такое решение будет принято со стороны Зеленского. Так что по факту действительно флот Российской Федерации и ВКС контролируют этот район. Следующая весьма нетипичная новость, особенно для западных и украинских СМИ, в Польше прошел массовый митинг за дружбу между Россией, Польшей и Белоруссией. Наверное, правительственные круги сейчас пьют валерьянку. Но вообще с Польши в Польше с 1 июля отменили сразу целую а, сеть различных льгот для украинских переселенцев, ну, оставив для наиболее нуждающихся категорий. Ну а в Германии после выхода к полупосла Украины Мельника, а также других различных инцидентов, набирает обороты флешмоб, который становится популярным. На машины клеят наклейки «Европа без Украины». Друзья, видео с митинга, а также фотографии с этим флешмобом можно посмотреть на моем телеграм-канале, потому что «Разгул свободы слова и демократии» И там я могу разместить больше. Ну а также недавно наверняка вы видели, я размещал откровение одного из германских активистов, который а, очень много помогает, кстати, гражданам Украины. И он сложил определенное мнение. О... Ну и в общем все больше и больше европейцев задаются вопросом, во сколько обойдется помощь Украине конкретно уже с этой осени. Как это отразится на личном благосостоянии фактически каждого европейца. Но тем временем Верховная Рада, конечно же, время зря не теряет и заносят флаг Евросоюза под аплодисменты, который останется, как они утверждают, теперь навсегда. Осталось только, конечно же, занести европейские зарплаты и пенсии. Ну, правда, сейчас уже европейские тарифы, которые в Украине, кстати, уже превосходят где-то европейские тарифы. Ну и тогда будет полная Европа. Но если серьезно, конечно же, а касаемо украинской коррупции, ну, ходят легенды. То есть Украина на сегодняшний день, наверное, один из чемпионов мира по коррупции. Зато борщ признали такие неким, так скажем, достоянием, культурной ценностью. А на очереди, наверное, теперь сало. Ну, а сейчас немножко турецкой политики. Эрдоган сразу несколько заявлений. И неудивительно, потому что торговаться то Эрдоган действительно умеет. С одной стороны, он заявил, что если срочно не выполнят его условия, которые были вроде бы подписаны в меморандуме по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, то он вернется к первоначальным условиям. Также он обещает а, определенную операцию против курдов, которая будет молниеносной и неожиданной. А также странное весьма заявление о том, что он будет стремиться создать самую сильную армию в мире. Ну и, конечно же, новости с энергетических фронтов. Как вы знаете, на ремонт становится а, тот самый Северный поток. Соответственно, это усложняет некие обстоятельства. Ну, Али Страсс поймали британские журналисты в двойных стандартах и прямо обвиняли, что она договаривается с Саудовской Аравией в то же самое время, когда там права человека не придерживаются. Но она объясняет, что можно, если очень нужно, но также сегодня у некоторых так называемых украинских патриотов была сначала радость и промога, что какой-то дым появился возле Крымского моста, ну и потом настала зрада, потому что то просто были учения. Учения по безопасности вокруг Крымского моста. И сегодня же, кстати, пошли первые автобусы с Крыма в Херсонском направлении и в Мелитопольском направлении. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет...